Всем привет! Сегодня у нас в обзоре магнитная вальгусная шина Magnet Fix. Уродливые косточки на ногах возникают из-за деформации стопы. На помощь в таких случаях приходит магнитная вальгусная шина Magnet Fix, которая помогает вправить дефект и убрать его последствия. Удобный в применении аксессуар не причинит дискомфорта и даст прекрасные результаты. Раньше для устранения шишек приходилось соглашаться на операцию с не всегда предсказуемым исходом. А теперь появилась щадящая методика без более побочных эффектов. Опытные ортопеды высоко оценили данный способ коррекции и теперь рекомендуют его своим пациентам. Magnet Фикс от вальгусной деформации не ограничивается односторонним действием. Она успешно сочетает лечебные и профилактические качества, что ограждает от повторения таких ситуаций в будущем. Исследования подтвердили результативную работу изделия, обгоняющего похожие фиксаторы и осуществляющего мечты о гладких и совершенных ножках. Magnet Fix имеет ряд преимуществ, это продуманная конструкция, исключающая травмирование уязвимой области, мягкий материал, за счет чего во время ношения магнитной вальвусной шины Magnet Fix не будет никаких неудобств, совместимость с любыми разновидностями обуви, самостоятельное использование, без посещения врача и отвлечения от работы, магнитное излучение, предотвращающее серьезные риски и необратимые осложнения. Что же касается минусов, то их не обнаруживают даже очень требовательные потребительницы. Разработчики аксессуаров позаботились обо всех нюансах, переработав опыт своих предшественников. Вы не испытаете разочарований, а результаты курса превзойдут любые ожидания. Ссылку на товар вы найдете в описании к видео. Торопитесь, сегодня действует хорошая скидка на товар. Спасибо за просмотр!